Сейчас. Да. Итак, мы находимся в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге, к нам пришла полиция и мы решили, ну у нас весь день штаб был закрыт, мы пропускали людей, которые приходили к нам за листовками, ну или по каким-то иным делам. На данный момент мы выключили свет, мы заставили наши окна, точно так же, как они сделали несколько дней назад, когда приходили здесь я проводили здесь я обыск, и мы с этим ждем, пока они уйдут, что в принципе они еще не Наверное, выламывать двери. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Это происходит уже ну, примерно минут 15. Пока все. Денис, комментарий скажешь какой-то, нет? пожалуйста. неудобно тебе. Сейчас мы Мы будем до последнего здесь. А сейчас покажем господа, господ полицейских. Да, вот и так без света мы сидим. А вот господа полицейские, которые там. где-то, Вот они, если видно их. А вот так это смотрится без всего.